Еще раз доброго времени суток. Итак, как же нам избежать банов от роботов социальных сетей, от поисковых роботов за использование перенаправления, за использование редирект? Самый простой и естественный ответ – это не использовать редирект. Прикиньте, все очень просто. Банят вас за использование простых этих редиректов и iFrame, значит не используйте их. Ну а как их не использовать? Почему мы используем редирект? Потому что у нас есть партнерская ссылка, которая ведет на не наш сайт, на другой какой-то, чужой сайт, который лежит на чужом хостинге. И нам нужно на него как-то попасть. Вот мы на него через этот редирект перепрыгиваем, переходим. И когда нужен редирект? Когда у вас нет своего сайта. Если у вас сайт есть, ну, например, вот я владелец вот этого сайта System36, с которого продавался старый вариант тренинга. Вот его адрес System361. Вот мне не нужно использовать никаких редиректов, чтобы попасть на этот сайт. Он мой сайт. Я просто указываю ссылку на свой сайт и люди спокойно, без всяких перенаправлений, без всяких редиректов, переходят на главную страницу моего сайта. Роботы никогда вот за такое перенаправление вас банить не будут. Эту ссылку могут забанить, если люди будут жаловаться на посты, в которых размещена эта ссылка, ругаться, подавать жалобы, тогда да, эта ссылка будет забанена. Но, опять же, проблема решается очень просто. Вы покупаете новый домен, или сайт-то ваш, перегружаете его на другое доменное имя и продолжаете продавать то же самое, но уже через другое доменное имя. Вот так я и хочу поступить с новым сайтом для обновления данного тренинга. На главную страничку своего сайта вы всегда спокойненько перейдете. А вот когда люди будут нажимать на кнопочку оплатить, либо там купить что-то, они уже будут переходить, смотрите, по вашей реферальной ссылке. То есть вот за этой кнопочкой купить и оплатить уже размещается та реферальная ссылка ведущая на страничку оплаты которую вы получаете подключаясь к продукту. Все очень просто есть ваш сайт, на который вы всегда можете перейти без всяких редиректов. А под кнопками «Оплатить» либо «Принять участие» располагаются ваши реферальные ссылки на уже страничку оплаты, на страничку покупки этого продукта. Остается только понять, как же этот сайт создать. Вот как раз первый путь, это путь, связанный с сайтостроительством, ну, назовем это так в кавычках. У вас уже есть домен и есть хостинг то есть у вас уже есть имя для вашего сайта и уже есть хостинг где будут храниться файлы этого сайта осталось только получить сам этот сайт и вот в этом ролике я вам расскажу как вы можете получить или создать свой собственный сайт первый самый простой способ это взять и скопировать сайт того продукта который вы продаете вы на бирже выбрали какой-то продукт или товар. Лучше выбрать именно цифровой продукт, как я это уже, надеюсь, рассказал в самом начале. И взять, скопировать вот этот сайт. Если вы в поисковой строке Яндекса напишите, как скопировать сайт, Появится куча вариантов, куча статей, куча рекомендаций, как это все можно сделать. Почему можно копировать вот эти сайты, с которых продаются ваши продукты или товары? Потому что это очень простые сайты, их не зря называют одностраничный сайт. Все, что вы видите, это просто набор каких-то файлов, причем их не так уж и много. Я вот покажу вам, как это выглядит физически. Вот у меня есть папочка, она называется «Сайты сдернутые». Видите? из этих папочек те файлы которые я сдергивал вот например сдернутый сайт system 361 вся эта информация копируется с хостинга на котором хранится этот сайт и появляется на диске вашего компьютера чаще всего вот, в виде вот такого архив вариантов как вы можете скопировать сайт как я уже сказал очень много вот я многими из этих вариантов пользовался когда занимался именно копированием сайтов искал какие-то программы сервисы вы должны понимать что в зависимости от того как сделан сайт он может быть хорошо либо не очень хорошо скопирован что значит хорошо или не очень хорошо например в оригинале вы видите вот эти вот картиночки а когда вы их скопируете их нет либо какие-то кнопочки перестанут работать это говорит о том что сайт скопирован но ну, не совсем корректно. и ваша задача скопировать сайт точно чтобы все что есть в оригинальном сайте было и в вашей копии я вам приведу очень хороший вариант, как это сделать. Так как в тренинге многие просят рассказать о физ-товарах, я порекомендовал одну биржу. Это биржа M1Shop. Почему я ее порекомендовал? Потому что у этой биржа очень хорошая техподдержка. Там работают грамотные, отзывчивые люди, которые материально заинтересованы в том, чтобы у вас получалось продавать их товары. Потому что, как вы понимаете, биржа это не благотворительная контора. У техподдержки. М1шоп, есть свой официальный канал. И вот на этом канале выложено замечательное видео, очень простое. Как скопировать сайт по рекомендации M1 Shop техподдержка. Они знают, что с такой проблемой многие сталкиваются и записали очень понятное, с моей точки зрения, подробное видео, как скопировать одностраничный сайт. Пожалуйста, если не найдете лучшего варианта, используйте ту методику, которую предлагает техподдержка M1 Shop. В этом тренинге я специально не стал переписывать ролики, которые, с моей точки зрения, и так уже хорошо записаны. Я не хочу чужое выдавать за свое, но нет никакого смысла. Задача совершенно другая у этого тренинга. Но я прекрасно понимаю, что уровень технической подготовленности у всех разный. И может получиться так, что вам даже вот эта простая методика покажется сложной. Либо у вас что-то не будет получаться. Поверьте, сайты это занятие, которое отнимает очень много времени. Ну как социальные сети, но ну, может быть даже сайты больше отнимают. Поэтому у тех, у кого не получится скопировать сайт самому, что же делать? Я вам сейчас расскажу об одном замечательном сервисе. Этот сервис работает по аналогии хорошо зарекомендовавшегося иностранного сервиса, сервис 5 кстати все ссылки которые вы видите в текстовом документе который я использую вы получите в доп материалах не надо их пытаться повторить вот есть такой замечательный лоязычный сервис он давно работает шикарный сервис и наши ребята просто взяли недолго думая сделали российский аналог этот аналог называется квор что это за сервис это сервис где работают фрилансеры то есть люди которые готовы выполнять какие-то задачи которые у вас не получаются я очень рекомендую использовать либо этот сервис Quark, либо, если вы владеете английским, пользоваться Fiverr. Потому что здесь просто какое-то непонятное для многих россиян отношение к заказчику. Но почему это, я сейчас объясню. В чем идея этого сервиса? Не только собрать исполнительные в одном месте, но заставить этих исполнителей качественно работать. Потому что в интернете очень много людей, которые предлагают вам что-то сделать. Но делают это так, что платить им за это не хочется. Хочется сделать только одно, руки им нафиг оторвать. Сервис Quark, он используется как гарант качества сделанной работы. Потому что, когда вы выбираете исполнителя, например, для доработки сайта, либо, смотрите, для собрания себе 5000 подписчиков в Instagram, вы заплатите исполнителю только в одном случае, если вы удовлетворены, причем полностью удовлетворены качеством сделанной работы. Потому что деньги вы вначале переводите не исполнителю, а переводите сервису. А когда вы сказали, что все окей, работа меня устраивает, нажимаете на кнопочку оплатить, и только тогда сервис переводит деньги исполнителю. Вот такая замечательная система. Причем каждый исполнитель, особенно вот на Fiverr, хочет от вас получить оценку своей работы. Если вы ставите ему хорошую оценку, то это добавляет рейтингу этого исполнителя. Потому что людей, которые здесь зарегистрированы на этом сайте, их очень много. И все хотят быть вверху. А любой отрицательный отзыв опускает их вниз. Естественно, они меньше получают заказов, естественно, они меньше зарабатывают. Поэтому вот на Fiverr просто изумительное отношение к вам как к заказчику. Я вам могу привести такой пример, что я заказывал услугу по продвижению, и мне не понравилось, как она была сделана. Я оплатил человеку эти 5 долларов, вот, но поставил ему оценку в одну звезду. Что произошло? То есть человек мне начал много писать и предлагать мне, давайте перепишите свой... Я еще ему написал отрицательный комментарий, что мне не понравилось, как он работает. Он мне начал предлагать сделать услугу, которая... Где-то в порядка в 10 раз дороже того, что я заплатил, но за то, чтобы я убрал свой комментарий. Все хотят, чтобы они хорошо отзывали. Причем на Fiverr все услуги стоят 5 долларов, а на Quorke все услуги стоят 500 рублей. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, вы должны в него войти. Ну, можно, например, войти даже через контакт, но можно зарегистрироваться и лучше зарегистрироваться через почту. Вот я был зарегистрирован через почту. Сейчас просто покажу вам весь процесс все, вот вы вошли, вот ваш баланс. Его вначале нужно пополнить на 500 рублей, если вы решили, что будете заказывать здесь услугу «Скопировать сайт». Пополнили баланс. Дальше пишем «Скопировать сайт». И нажимаем найти услугу ой правильно нужно писать без ошибок скопировать сайт вот исполнители которые готовы вам за 500 рублей скопировать сайт что можно сделать можно вначале с этим исполнителем списаться вот открываете его страничку смотрите его рейтинг смотрите сколько у него заказов в очереди вот заказов у него ноль значит он прям сразу возьмется за вашу работу вот какое количество оценок ему поставили видите и вот кнопочка связаться со мной вы можете этому человеку написать что вы хотите скопировать какую ссылку нужно давать этому человеку не надо ему давать ссылку на главную страничку вашего сайта ну например в моем случае систем 361 нет вам нужно давать свою реферальную ссылку на сайт потому что когда вы даете свою реферальную ссылку за этими кнопочками уже автоматически прописываются ваши реферальные ссылки на страничке оплаты автоматически прописываются ваши реферальные ссылки на э, партнерскую программу если она есть у этой программы. То есть все сразу прописывается. И человек копирует уже сайт сразу со всеми вашими реферальными ссылками. Этот сайт уже не нужно будет дополнительно исправлять. Потому что здесь, как вы видели, есть еще отдельная услуга, и вы можете эту услугу тоже заказать здесь, чтобы вам подправили сайт. То есть, поработали с кодом. Вот такой вот замечательный вариант. Нажимаете на кнопочку «Заказать» эту услугу, когда, например, человек вам ответил и сказал, что он вам все сделает. Лучше сделать так вначале списаться. Но я так всегда поступаю. То есть, если быстро отвечаю, значит, есть смысл работать. И заказываем ему эту услугу. Передаем свою реферальную ссылку на страничку, которую нужно скопировать. Человек вам делает, показывает результат, вы смотрите, если они вас устраивают, вы просто-напросто оплачиваете. Но если какие-то проблемы по кворку у вас возникнут, на YouTube-канале есть их официальный канал, и вы можете посмотреть, как работать с сервисом. Либо можно написать в техподдержку сервиса и тоже задать им какие-то вопросы. Но сервис очень понятный, если вы не будете спешить, то однозначно с ним разберетесь. Это вариант номер один, как получить свой сайт. Это взять и скопировать лейдинг того товара, который вы продаете. После того, как вы либо самостоятельно, либо через Work скопировали одностраничный сайт, вам необходимо его загрузить на свой хостинг. Для этого есть отдельный урок, он так и называется «Загрузка сайта на хостинг». Пожалуйста, посмотрите его внимательно, ничего тут сложного нет, и вы научитесь пользоваться одной замечательной программой. Я рекомендую именно загружать с помощью программы, Фазила, ну или бы какой-то ее аналог для того чтобы не тратить время на авторизацию в личном кабинете хостинга входа в панели управления это занимает достаточно времени а Фазила позволяет очень быстро за несколько секунд обновлять информацию на вашем хостинге ролик очень простой понятный, ссылка на скачивание по самой программы тоже также доступ но как ты уже понимаешь если Возникнет желание продавать какой-то другой товар, необходимо будет копировать его на одностраничный сайт. А это все, естественно, время. А если ты не научился делать это самостоятельно, то придется, опять же, платить на кворке за операцию копирования. Но, с моей точки зрения, это все-таки не совсем лучший вариант. Поэтому, возможно, тебя заинтересует вариант номер два – причем этот вариант интересует в первую очередь тех, или должен быть использован именно теми, кто хочет одновременно продавать несколько продуктов. Вот почему такое желание одновременно продавать несколько продуктов, мне объяснить очень сложно, но если ты хочешь продавать несколько продуктов сразу, тебе потребуется сайт-витрина. Вопрос с сайтами витрины, как их сделать, как их создать, очень много мы обсуждали с тестовой группой, вот, опять же, если ты еще не смотрел вебинары обратной связи, пожалуйста, их посмотри, я сейчас перейду по ссылке, опять же, эта ссылка у вас будет. Урок так и называется «Редактируем сайт-витрина», сайт-витрина может быть выглядит по-разному, я сейчас покажу, ну, практически свой сайт-витрина, чтобы было понятно, что это такое, вот сайт который изначально должен был продавать прокси он заточен под это но сейчас я его немножко адаптировал именно под сайт витрину то есть обратите внимание что здесь можно купить один товар другой товар потом купить товар совершенно не связанный с прокси купить vpn доступ можно купить хостинг и можно купить или перейти и купить и аккаунты для социальных сетей. Вот это вот простейший сайт-витрина, где выложены несколько товаров. Причем эти товары связаны по а, своему смыслу. но ну, близко связаны. Потому что те, кто покупает а, прокси, практически всегда их покупают для того, чтобы продвигаться в социальных сетях. Вот, пожалуйста, аккаунты для социальных сетей. Все, кто покупает прокси, чаще всего хочет прятаться. Есть другое решение. VPN-доступ. Тоже, пожалуйста, все можно купить. Вот это вот простейший сайт-витрина. Делала этот мне сайт Елена Безьинова. Человек, который сейчас создает все мои ресурсы. Вот если вы захотите себе хороший одностраничный сайт, то я могу с чистой душой рекомендовать Лену. Опять же, ссылку на ее страничку я размещу в док-материалах. Либо можете найти ее в моих друзьях. С тестовой группой мы создавали эти сайты-витрины с помощью конструктора сайтов. Что такое конструктор сайта? Это сервис, который позволяет одностраничные сайты собирать как бы из кубиков, то есть из готовых блоков. Но если ты пользовался или пользуешься и а создавал какие-то более-менее сложные документы с картинками, с таблицами и так далее, вот принцип точно такой же. То есть не нужно знать никакой код, все очень легко и просто. У нас был конструктор, который нам оплачивала биржа FirstProm. То есть они нам купили лицензию, сделали шаблон, вот, похожие на то, что я вам показывал. И участники тренинга просто меняли картинки для своих товаров и подставляли свои реферальные ссылки. И все. Редактирование занимало там несколько минут. Но конструктор это платная лицензия. И когда она закончилась, многие перестали создавать свои сайты витрины. Я сейчас вам нашел хороший конструктор, у которого есть тот плюс, который нам нужен. У этого конструктора, я сейчас перейду на его страничку, конструктор называется Tilda. У этого конструктора есть замечательный тариф тариф называется free этот тариф позволяет держать один сайт как раз то что нам и нужно то есть можно создать один сайт сайт витрину и за это не платить почему я вам делаю упор на то что не платить я не рекламирую халяву поверьте нет я рекламирую рачительное использование денег. Вот чаще всего, как вот происходит в интернете, народ начинает покупать то, чем он не умеет пользоваться. И когда вы заплатили за то, что вы еще не умеете пользоваться, вы чаще всего этим просто не пользуетесь. Говоря проще, что вы делаете? Вы просто тупо выкидываете бабки. Поверьте, для денег есть другие способы применения. Вот этот вот тариф бесплатный я рекомендую только по одной причине. Чтобы вы поняли, как работать. Работает конструктор. Разобрались с ним спокойно, чтобы вы не смотрели на время. Ага, у меня там месяц сейчас закончится, а я еще ничего не сделал. Конечно, возможно, так и нужно себя подгонять, потому что то, что как бы получается бесплатно, не ценится. Это плохо. Но я все-таки буду вам рекомендовать пока использовать бесплатный тариф, чтобы потренироваться. Когда вы потренируетесь в спокойной обстановке, вы поймете, будете ли вы создавать эти сайты-витрины или нет. У конструкторов есть один реально хороший плюс. Этот плюс заключается в следующем, что если вы пошли по пути создания сайтов на конструкторе, вам даже хостинг покупать не надо, потому что созданный сайт хранится на самом конструкторе. У конструктора есть полезная вещь. Когда вы этот сайт создадите, сайт витрины, вы можете к этому сайту припарковать свой домен. И у вас будет красивый адрес у вашего сайта витрины. Я обязательно рекомендую вам это сделать, кто займется конструкторами. Конечно, движение по пути на создание сайтов на конструкторе, возможно, для кого-то будет прям решением многих его проблем. Возможно, кому-то очень понравится этот конструктор, и вы, возможно, начнете делать сайты на заказ о том же самом Кворке выкладывать свои предложения о создании сайтов. Потому что сейчас людей, которые выходят в интернет, и которые не умеют ничего делать, а им нужны ресурсы для сбора подписчиков, для рекламы своих проектов, ну, например, MLM там, предпринимателей. Да? И тут вы человек, который может сделать быстро и достаточно недорого сайт на конструкт. Причем даже можно и не говорить, что это сайт на конструкт. То есть вы можете делать, как говорят, сайты под ключ. Создали сайт, припарковали к нему домен заказчика, все, дали человеку ссылку на этот домен. Пожалуйста, пользуйся, привлекай клиент Вы всегда можете этот сайт подредактировать под задачи своего заказчика. Очень хороший вариант и очень для кого-то интересный, но все-таки уводящий несколько в другую сторону от партнерских продаж. Вот то такое Сайт-витрина. Есть еще один способ, он будет тоже для кого-то интересен. вот Кто будет работать с фистоварами на бирже M1 Shop, вы прям эти сайты увидите, они отдельно выкладываются. Это сайты, которые называются сайты-прокладка. Что такое сайт-прокладка? Опять же, мы об этом очень много говорили в вебинарах обратных связей, тестовой группы, но повторюсь, сайт-прокладка – это сайт, который подогревает аудиторию. Вы сразу людей не переводите на сайт, где происходит продажа, а переводите на сайт, на котором какая-то известная личность рассказывает историю, как он или она решила какую-то свою проблему. Естественно, решила с помощью вашего замечательного продукта. Да? И в конце статьи или там где-нибудь в середине, когда уже накал страстей достаточно, вы делаете кнопочку там, «Узнать подробнее о продукте» или там, «Познакомиться» или «Купить». Но «Купить» лучше, конечно, не писать, это сразу пугает, зачем покупать. А вот «Узнать подробнее» или «Перейти на сайт продукта» – это как бы более-менее нейтрально. Люди переходят и переходят уже на продающий сайт, где уже дожимается и заключается сделать. Для того, чтобы сделать сайт-прокладку вы можете использовать тот же конструктор сайтов, Можете заказать услугу по созданию такого простого сайта на кворке и потом просто залить его себе на хости Тут вопросы, где взять идею. Идей очень много уже решенных и вы их можете найти в интернете. Можете использовать те материалы, которые рекламные, которые предоставляет вам автор. И из них что-то комплектовать. Но лучше поискать об этом продукте какую-то информацию в интернете. Я уверен, что ее очень много, если продукт популярный. И взять какую-то статью, которая обостряет какую-то боль, и потом она решается с помощью вашего продукта. Естественно, эту статью не надо один в один себе переносить на сайт прокладку. Эту статью нужно Обработать, то есть сделать ее уникальной. Копирование одного текста на другой сайт, это, мягко говоря, всегда плохо в глазах поисковых роботов. Идею сайта прокладки можно развить. И я вам сейчас покажу, во что она может быть развита. В интернете очень сейчас популярно блогерство. Блоги – это ресурсы, сайты. Я сейчас нахожусь на нашем блоге Соцгура. Этот блог работает на движке WordPress. WordPress это, скажем так, система по-простому, которая позволяет вам легко и просто публиковать какие-то новые статьи на своем ресурсе. Вот я сейчас перейду, например, к себе, на свою страничку Игорь Черноусов. И вот те статьи, которые я публиковал. В зависимости от оформления, которое вы выбирали на блоге, это может выглядеть абсолютно по-разному. Но каждая из статей может работать как сайт-прокладка. То есть вы тут рассказываете что-то интересное вашей целевой аудитории и делаете какие-то ссылочки на уже конкретные какие-то продающие странички. Вот я сделал ссылочку на страницу Елены Безгиновой. В тексте я рассказал, почему нужно на нее переходить. И кто-то однозначно перейдет, кому требуется красивый качественный сайт либо какой-то фирменный стиль. Либо вот, например... Я рассказывал, как зарабатывать в интернете. И сделал ссылочку на продающую страничку своего тренинга. Вот по большому счету, каждая статья на вашем блоге может работать как сайт-прокладка. И если вы умеете, вам нравится писать, создавать эти статьи, искать какую-то информацию, обрабатывать, если вы в душе копирайт, вы можете создать блог на WordPress. Это относительно несложно. То есть я вам дам... Ссылочку на урок, который мне понравился, но их очень много, возможно, вы найдете что-то свое и другое. Вы можете посмотреть видеоурок «Как установить WordPress» и стать блогером. Публиковать статьи, продвигать свой блог, приглашать людей уже на свой ресурс. Естественно, через какое-то время ваш блог начнет индексироваться поисковыми системами. Например, вы можете что-нибудь написать соцсетях. Гуру, например, даже вот так. И вот смотрите, Яндекс находит наш блог. Люди ищут какую-то информацию, переходят на ваш блог, читают и что-то у вас покупают, либо получают какую-то полезную информацию. Человек, который достаточно известен в сфере партнерских продаж, это Вергус. Вот вся его методика по заработку на партнерках сводится к тому, что, ребята, блин, создавайте блог, Раскручивайте его и будет вам счастье. Друзья, я тут могу сказать одно. Счастье, наверное, вам будет, но, во-первых, оно будет не так быстро, как вы думаете. Потому что блог требует технических знаний, то есть настройка WordPress. Это кажется, что просто. Если у вас нет технических навыков, желания изучать, то вы потратите очень много времени, а пользы вам этот блог не принесет. Поэтому блогерство и вообще сайты строительства это для тех, кто хочет и получает от этого удовольствие. А блогерство это вообще для тех людей, которые хотят писать. Плюс у которых либо есть техническая составляющая, либо которые имеют, скажем так, хорошего человека, который имеет такую техническую составляющую. То есть, например, я бы никогда с этим Сузгуру бы не разобрался, если бы не Вячеслав Васильев. Вообще-то этот сайт, техническая поддержка этого сайта осуществляется именно Вячеславом. Я просто публикую иногда статьи. И без него ничего бы на этом сайте не было. То есть вы должны это четко понимать. Итак, на этом, с моей точки зрения, идея, как избежать бана за перенаправление от роботов? Создание своего сайта исчерпана закрыта тема. Я вам рассказал, как можно скопировать сайт, как можно сделать сайт на конструкторе, причем если вы купили хостинг, который я вам рекомендую, сейчас на этом хостинге есть конструктор сайтов, и тоже там есть тариф бесплатный, и вы можете прям никакими другими сервисами не пользоваться, работать хостингом, который я вам порекомендовал. Здесь все есть, в том числе и конструктор сайтов. Ну а кто пойдет в блогерство, ребят, я рад за вас. Но вы выбрали интересный, но все-таки достаточно длинный путь. И с моей точки зрения, все-таки сайты, сайты строительства, тем более блогерство, она напрямую никаким образом не связана с партнерскими продажами. Партнерские продажи – это понимание целевой аудитории, это выбор правильно продуктов, которые закрывает проблемы более этой целевой аудитории. И следующее – это трафик. А когда вы начинаете заниматься сайтами, блогерством, вы уходите вообще в какую-то вот, вот ветку. Да, это все интересно, да, это потом выстрелит, но это уводит вас от главной вашей цели привлечение трафика и естественно зарабатывание денег. Поэтому те, кто пойдет вот по пути номер один, это путь сайты, ребят, вы должны это четко понимать. Пожалуйста, подумайте, все взвесьте и потом принимайте решение. Ну а сейчас я расскажу о пути номер два, это путь стреки. Я считаю, что это путь, который используют люди, которые решившие заниматься партнерками на профессиональном уровне.